Так. Вот. О, привет! Привет! Снова трансформация. Ну да. О -о -о. Ну, говори. Его... говори. уже. Так, калки, голоп. Я где-то да. вот я вижу глазами. Вот так вот я визу глазами. Моего хозяина, когда я Пока нахожусь в никого. трансформации. Класс, это же класс. Ты... Что это кто это такой? А С я... тобой все нормально? Уп. Я... Куда? куда? такая Я все вижу. Я, я а... вижу. Класс, владей. Я вижу, вижу, так, смою, слежу Нормально. глазами моего владельца. Вот так вот к вами и вижу, в <связываю> Потом, когда эти трансформации, и они меня убирают, я да. подругу... Вот, тут уже и дракон Очень слабо. нет, не странно. А ладно, потому придет. Не не еще... Боже мой. Я не могу тебя ударить. Что такая быстрая. Я Как, как там тебя? было сильнее? А сейчас она как-то быстрые Боже. Давай, давай. Да, давай. Ты ты вообще ударяемся? Давай совсем что? Да, просто принимай. Что ты стоишь? беги Вот, Нет. Я вижу глазами Что? Вон. Что? Мне да показалось, что ты не бьешься. Да? Наверное, показалось. Я могу даже вот так вот. Сам мой владелец. Ну, я смотрю ну, прям ну, его глазами. Лонг, давай, помогай. У меня вопрос. Лонг, пользу твоей без хозяина? Блин. Ты вообще без хозяина должен сильнее нет, быть. Ладно. Иди сюда. Скоро удар. Да ну, какие последствия? Ну, ну, да. О, блин, понимали, Не показалось, мальчик, что тут да. и был Вейс. Не Он бед ⁇ воду. Да, праздник. Да. Ладно. Надо намекнуть хозяину, да. что надо детрансформироваться. Да. Как мы ему это намекнем, мне да. дали хозяину да. знак, да. то что надо детрансформироваться, да. и то, что да. я хочу кувушать. Да. Он открылся. Ладно, да. идут. Тихо. Три, Три два, два. Кушать, кушать, кушать, кушать. Боже мой. На, поешь, поешь, поешь. Да неужели? Хоть когда ты мне кормить будешь? Ну, вперд. Ладно, пойду. Ну что, мне заботится? Нет. Так, так, так. Уйдь. Давай. Таки давай. Вой давай давай. давай. Поп Попробуем попытаться. -поп. О, давай давай давай получается получается. Приветики. Супер шанс. Не полблог. <сорка> <сорка> mm. Она быстрая. <сорка> а если мы ее заманим в щит, например? Давай. Спамщит. Спам а пегас телепортирует ее туда? Ну Да спам, я же сказал. Доверься мне. А Все, а не убирай. Пегас. Дело за тобой. Опа. Так. Так, опа. На. Сейчас я вытяну. Сейчас я притяну эту фигню. Где? Вс, оно а ну здесь. Убирай, щит. Нет, Убирай быстрее! Убирай щит! Так, так, так, так, так, Убрал! Я перезаряжу своего квами. Давай! М Давай, разбивай. На. Акума... Так, надо поймать ее. И... Ну-ка, иди сюда, Акума. Пора изгнать демона. Так, теперь супер шанс. Он должен был появиться у меня где-то там в карманах. Выпусти, выпусти, выпусти. О, Ты чудесный выпусти? мистер О, Получилось. Ладно, все, мне пора. 25 секунд. Мама моя, родная. Эй, ательсманс брать. Оставь. Эй. Ура. Эй. Вам... Вам... Хорошо? Вам хорошо? Блин. Молчи. Ну, ладно, посижу с тобой. Чё ты, чё смотришь? Не Молчи, давай. давай! Давай! Да я тоже офигел. Какой-то квами или какой кто-то? Кашля что? Ладно, Ладно хорошо. Я что ты там? Что ты делаешь? И вот ты вообще кто? Истина. Я э -э -э молчу. Марида, ты где? И вообще тебе лучше или? не знать, что я делаю. А ну, да. ну, ладно, Может, наделить дебафом да. идти. Протереть лицо траву. Так все. А, Поиграть нету там, его. На дивке посижу.